Если ты в магии, это уже одиночество в одиночестве, ну, можно сказать и так. Такое гиперодиночество, когда ты не нуждаешься даже в самом себе. Наверное, вот так будет правильно. И вот интересный еще эффект еще Илона описывает. Появилось ощущение, что все мелко и неинтересно, словно все старые программы работают в старых колеях, а новых я не вижу. Я не хочу выбирать из предложенного в мировом супермаркете, неинтересно. А нового не вижу, не могу увидеть. И не там, и не тут. И вроде все в порядке, прежнее я обзавидовалась бы, а мне неплохо, я словно в тупике лабиринта. И пока не вижу выхода, прошу совета или помочь понять мою ситуацию. У вас не ситуация, у вас состояние. Состояние, на самом деле, с точки зрения сегодняшних эффектов, очень даже... Качественное, хорошее состояние. Состояние готовности э, выхода, готовности перехода. Просто вы пока еще не видите, куда вы ведете. То есть вы вышли из старого города, да, вышли, вошли в полный туман. То есть даже дороги не видно. Куда иду, что-то там ногой нащупываю, Ну, вроде как иду. Куда-нибудь приду, наверное, но куда непонятно. Неясность направления пути. Неясность цели пути. Но он, по крайней мере, уже начин, начат. Это пока внутренний, внутренняя апатия, которая связана э, с эффектами такими депрессивными. Да? Мы как-то уже говорили о том, что депрессивные эффекты – это как раз эффект перехода с одного уровня на другой, с одного движка на другой. Эм, попробуйте посмотреть на ситуацию именно так. Ни в коем случае не упадайте до жалости самого себя. но ну, по крайней мере, не больше пяти минут, так, чтобы никто не видел. Это состояние очень качественное, если его правильно использовать, потому что вам ничего не жалко того, что остается позади. А это самое лучшее состояние для дороги, когда тебе ничего не жалко, что оставил позади.